Будем сегодня проходить очередную стратегему 19 Очень важная. Ну, как и все другие стратегемы. 19-я стратегема называется она «Вытаскивать хворост из-под очага». То есть, что значит «вытаскивать хворост из-под очага»? Помните, есть, в общем-то, выражение очень такое... Для России свойственное подливать масло в огонь. Да? На самом деле э, «oleum adere камино э, латинское выражение. То есть, и обозначает «добавить масло в топку». То есть, э, придать чему-то э, особое, так сказать заточенное состояние, подлить масло в огонь, усилить конфликт и так далее. А вот в Китае эта стратегема говорит и об этом, и о прямо противоположном, что огонь – это субстанция очень горячая, и разбираться с огнем очень сложно, но огню можно не дать хвороста, и тогда этот огонь сам собой погаснет. То есть, то, что сейчас делает Вова Путин, вот давайте с вами посмотрим, вот это абсолютно точно, вот этот вот космонавт, вот, это же как раз это и есть, вот видите, вот этот космонавт, то есть, он сдувается и все, в нем нет воздуха, в этом космонавте. И поэтому он не может в полный рост разогнуться. Это то, что с Россией делает Вову Путин. То есть, он обезжиривает Россию, он все соки выпивает. Да. И вот это соответствует стратегиям вытаскивать хворост из-под очага. То есть, воевать, бороться очень сложно. А вот так крысятничать очень легко и привести... в нехорошее абсолютно состояние целую страну. Вот, стратегем говорит о том, что не противодействуй открыто силе врага, но ослабляй постепенно его опору. И иллюстрации несколько я прочитаю по этому поводу. В период правления династии Северная сун юэ чан был назначен помощником правителя трех областей, в одной из которых Ханьчжоу в нынешнем округе Гуаньхань он и расположился. Однажды войны одной из областей взбунтовались. Они покинули казармы, устроили поджоги и вознамерились расправиться с правителем области и его военным помощником. Оба чиновника не решились на побег. В этот критический момент на место событий спешно прибыл Сюэ Чанжу и обратился к мятежным войнам со словами «У вас...» У всех есть отец с матерью, жены с детьми. Почему же вы решились на подобные действия, грозящие вам и вашим близким смертью? Пусть те, кто лишь примкнул к беспорядкам, соберутся вон там. Все так, все так и вышло. Случайные соучастники беспорядков собрались в одном месте, никуда не двигаясь. И только восемь человек зачинщиков разбоя тайком попытались скрыться в лес лежащих деревьях. Вскоре они были схвачены, ну и так далее. То есть, реальных, настоящих буйных мало, да, вот, вот это было 8 вожаков и все. Остальные не хотели воевать, это вот значит вытащить... Хмурス, да? То есть, чтобы не усилить своего противника. И вот продолжение тут есть. В эпоху борющихся царств полководец Тянь-Дань из царства Ци был а, а, осажден войсками царства Янь в городе зима осада затянулась и войско тянь -даня не получала подкрепление боевой дух его воинов заметно ослабел тогда тянь -дань объявил своим воинам боюсь как бы янцы не отрезали носы нашим пленным воинам и не выставили их на передовой линии в качестве трофеев наши люди не смогли бы этому помешать очень скоро слова тянь-даня стали известны янцам и те по поспешили сделать именно так, как предрек «Тянь дань». Увидев, как э, люди Янь поступили с их соотечественниками, осажденные пришли в ярость и стали прям-таки рваться в бой с яньцами. Тогда тянь -дань заслал во вражеский лагерь Лазучика, который сообщил яньцам. Таньдань дань боится, чтобы осажденные не разрыли городское кладбище, которое находится за городскими стенами. Для жителей Дзима это было бы большим ударом. Яньцы немедленно осквернили кладбище жителей Дзима, и это вызвало такую бурь негодования в городе, что все граждане от мала до велика были готовы прям-таки разорвать янцев на куски. Ну, сумел поднять боевой дух и успешно выдержал осаду. Да, и это говорит об обратном наоборот, о, о том, что подливать масло в огонь. Да? То есть, с одной стороны, можно вынимать хворост и не давать этому огню разгораться, а с другой стороны можно наоборот подливать масло в огонь. Вот в книге «Воинское искусство» Вейляо говорится, «Мои люди не могут бояться двух вещей одновременно. Иногда они боятся меня и смеются над неприятелем. Иногда они боятся неприятелей и смеются надо мной». Тот, над кем смеются, потерпит поражение. Тот, кого боятся, одержит победу. Поэтому умелый полководец знает, как внушить страх своим офицерам. Если офицеры его боятся, войны будут бояться офицеров. Ну и так далее. Посему, чтобы понять, какая из двух сторон победит, нужно знать, кого боятся и над кем смеются. Смеяться надо над Путиным, вы понимаете. Да, чтобы не подливать масло в огонь, а наоборот, вынимать Хворост Я помните еще очень давно сказал Что его надо сделать предельно смешным Посмешищем да. В русских вариантах Вынимать хворост из огня Это вырубать будильник Перекрывать воздух Как вот с этим космонавтом Помните русский вариант этой Стратегемы это поджечь Москву да, Кутузов сжег Москву, и в результате наполеоновской армии пришлось развернуться и уйти по Смоленской дороге. Да? То есть, удивительно, но вот этот пожар, который сжег Москву, он как раз являлся водой. Этот пожар стал водой, потушивший огонь войны. Огонь стал тем, что потушило Пожар войны, да, парадоксально. И вы понимаете, что стратегемы говорят не о конкретных действиях или сюжете, который нужно повторить, а о принципе, который можно использовать. То есть главное, исходя вот из этой стратегемы, это лишить противника подмоги, лишить противника сил. И наоборот, самому создать условия для получения таких сил, подвоги и так далее. То есть плеснуть масло в огонь. Вот еще то, что относится к этой стратегии, напрямую. Если вы помните, когда бледнолицы и братья воевали с индейцами, главное, что сделали они, уничтожили безон. И все, индейцы сами умерли с голоду. Очень трудно было их там ловить, по горам, по прериям, по лесам и так далее. Они были в своем доме, да, они прекрасно там ориентировались. Но когда им не стало что есть, они просто вымерли от голода. Так, вот такие вот дела. Поэтому нужно действовать и так, и так, и вынимать. Хворост и плескать масло в огонь. Вот Путинцы плещут масло в огонь, рассказывая о том, какие злодеи там американцы, украинцы и так далее. Вате обязательно нужны враги. Не надо рассказывать о том, что американцы и украинцы это не враги. Нужно стрелки переводить. Вата готова. Она хочет врага. Ну и дайте этому врага. Китайцев. Дайте китайцев. Вата обожает китайцев. Дайте ей. Все переключайтесь на это. Переводите стрелки, тем более, что это будет правильно. Путин является китайским шпионом. Путин в интересах Китая обезжиривает Россию. И когда в говорит, да, там американцы хахалы такие, он говорит, да, но вот китайцы это э гегей. И вот тогда вот этот вот перевод стрелок будет очень реальным. А если вы пытаетесь противодействовать, потушить огонь, не надо его тушить, этот огонь. Его надо разогревать. Наоборот, подкидывайте туда побольше этого хвороста, масла и так далее. Так что вот этот космонавт, которого мы показывали. Сейчас еще раз хочу показать. Вот он, этот космонавт. Это олицетворение путинской России. Путин весь воздух выкачал со своей бандой. Он забрал весь хворост, все ресурсы. Россия гибнет. Вот так она выглядит. Помните, Советский Союз из-за чего пал? Из-за того, что пала его идеология. Идеология Советского Союза – это и был хворост того режима. А что является хворостом путинского режима? А хворостом путинского режима является страх одних, который порождает безнаказанность других. Вот это является хворостом. Страх, который народа, который порождает безнаказанность Путина. Вот это хворост. И мы должны свой хворост подбрасывать. да, То есть, желание прекратить несправедливости, как вот про носы, про в этой стратегеме мы читали. Да? Желание прекратить несправедливости, желание... Мстить у людей должно возникнуть. Вот топливо революции. Вот масло, которое мы должны в огонь подбрасывать. Вести антипутинскую агитацию и пропаганду. Вот масло, которое в огонь.